Фильм Дюна. Помните предыдущую версию. Я не знаю, кому как. Мне понравилось. В целом актер хорошо смотрится. Но кто ностальгирует, может быть, сравнит в худшую сторону. Фильм Дюна и меня попросили расшифровать, что я имела в виду предыдущий, предыдущий видео цитатой из фильма Аквамен. Тут политика, как я вижу. Ошиблась, значит, не угадала. Но что я могу сделать, если вижу так? И Дюна тоже эту тему дополнит. В аквамене там цитата какая. «Поверить не могу, что ворм напал». Напал? Нет. Нет. Он не имеет права. Это было предупреждение. Вот такая фраза. Напал? Нет. Он не имеет права. Это было предупреждение. Водный э, персонаж в водном фильме. В фильме Дюна. Э, я удивилась. Я думала, тут будет, тут будет про какую-то другую планету, не про Землю. Там постоянно показывали рога тельца все время. Вот ваши идеи про что. Я думала, что это звезда из альдобарана. Из из, из из созвездия тельца, допустим, Альдебаран или еще какая-то другая планета оттуда? Но дальше, по ходу событий, я удивилась: это про землю четко. А сперва стена, которая защищала от червя. Я подумала: китайская стена. Ну, чисто мелькнула. Как бы в ответ на эти мысли дальше появился там же персонаж с китайским зонтиком характерным. Дальше был целитель с узнаваемыми чертами лица, то есть с намеком на то, что стена китайская. Дальше сич, фримены, фримены свободный человек, фриманы, которые не отдавали пряность хозяевам, а сохраняли себе. И прятались в пустыне, жили в Сичи. Сичи – это же Запорожская Сичь. Вот сейчас в Запорожье идут бои. Ну, запорожцы, Сичь. Там, где запорожцы. Ладно, думаю, опять показалось. Дальше две Луны. Две Луны – одна побольше, вторая поменьше. Та, что побольше сзади. И они сказали о большей луне о том, что она создает проблемы, потому что глушит их радиопередачу, намешает транслировать их сигналы. То есть большая луна создает им помехи, и что-то свое транслирует. А помните, я разбирала клипы, где были луна и предположительная Церера. Опять думаю, ну через щур. В конце концов, капля, вот последний пазл, который меня просто, <смех> просто шокировал. В условиях нехватки воды, острой нехватки воды, договор заключают в знак расположения, что плюнуть. То есть я даю свою воду в знак того, что я согласен там на, на, на эти условия плюнуть. В христианстве есть ритуал, где плюют Отрицаешься ли ты сатаны, всех дел его, и дальше там текст. И трижды плюют. Откуда такой, такой обычай? Ну, я не знаю, я не знаю. Чересчур совпадают в то же время моменты, которые... Отводят почему-то к тельцу, в созвездии тельца находятся плеяды, в созвездии тельца также звезда Альдебаран, из которой Аштар Ширан, и немцы, если я правильно помню. Телец. Часто показывают, периодически несколько раз в фильме показывают голову тельца, рога тельца в разных ракурсах. Это надо кадры ловить тогда съемка получится слишком тяжелой. Созвездие Тельца. Второе, что уж сильно не совпадает. Сильно. Мы живем на водной планете океанической, а здесь на, на, да, на дюне пески и ради червя тут не держат воду. Вода в большом дефиците, дефиците преднамеренно. Но здесь же еще в плюс в землю. Версию земли. Поливают финиковую пальму. Финикия. Финикия государства. Тут есть женщина с накрытым вуаль с лицом накрытой сеткой вуалью, и накрою ему лицо, чтобы он не видел свет. Эта женщина для экзамена берет руку испытуемого. Наследника кладет в ящик, и там создается искусственная боль. Она в это время держит возле его шеи шип шип, как бы скорпиона. Как бы шип скорпиона. Отдельная сюжетная линия. Отец наследника, забыла, как у вас там звание. Его убивают. Он отравляется зубом, зубом. Это будет отдельная тема. День курка, там тоже тема зуба, и там четко идет линия осириса. И зуб с подвохом, тема с зубом. То есть, может ли здесь быть неизвестное количество космических смысловых рядов вложенное? Я задаюсь вопросом. Может ли здесь быть много смысловых рядов и космических именно, допустим, два? Допустим, и история Земли, и параллельно еще какая-то история другой планеты. Не знаю, но Земля здесь прямым текстом. В соотношении к политике. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот эта женщина, и накрой ему лицо, приходит к персонажу, который лечится в такой грязевой водной ванне. У него широкая шея. В 21 году было снято аж два фильма, в которых я нашла персонажа с очень широкой шеей. Не знаю, может, я начала замечать, что это как тренд пошло. Она к нему приходит и говорит: не трогай этих людей, которые пришли, не трогай этих людей, и она ему запрещает их убивать. Тут же он зовет слугу, отдает недвусмысленное приказание. На что слуга возражает, но нам же нельзя убивать этих людей. А этот персонаж отвечает, нам нельзя, но мы их достанем другими руками. Мы их достанем другими руками. Водная тема, я говорила еще раньше, до событий в конце февраля, что это моя версия, кому не... Кому, кого она смущает своей пока что недоказуемостью, я, я могу это понять. Что существует знак «Пацифик» из трех политических сил. Условный, как я называю, Юпитер, Океан и еще кто-то. Вот этот еще кто-то сделал рокировку и перешел на сторону Юпитера. Из альтернативных каналов также я узнала, что Луна перешла на сторону Юпитера. То есть другие люди подтверждают, но ну, не знаю, ту ли сюжетную линию, что нахожу я. И таким образом получилась ситуация, при которой вот этот персонаж имеет меньше прав где-то. И это его месть, как там было в Аквамене, нападения нет, он не имеет права, как и этот э, герой он не имеет права нападать, ему запретило женщина с вуалью на лице. Он не имеет права нападать, как там. Это предупреждение. Это предупреждение. И вот в скором времени после этого я уже сняла комментарии к клипу Кристины Агилеры, где был мокрый парень, мокрый все время тема воды. И там, там вот эта рокировка началась. И тут же начинается война, причем в стране, где герб Трезубец. Герб Трезубец, та страна, что напала, их журнал «Крокодил» – это крокодил с Трезубцем опять-таки. А вместе две территории, сейчас вам покажу… Смотрите, площадь Плутона 17,7 миллионов километров квадратных. Площадь России 17,1 миллионов километров квадратных. Площадь э, Украины 6,0,6 миллионов километров квадратных. То есть вместе складываем вот, 17,1, 6 и получается 17,7. Совпадение? Не знаю, допустим. Может быть, еще стоит шерстить гематрии. Я не знаю, что это значит. Кто-то же обрисовал контур так. В начале войны я не понимала, если вдруг это реально спасательная операция к Юанон. Но мое впечатление, когда я проанализировала вот эти вещи, такое, что океаном, тот, кого я называла океаном, мстит. Он просто мстит, тут ничего хорошего нет. В доказательствах, в подтверждениях эту войну не только никто не предсказывал, она еще и совершенно нелогична, она никуда не ложится. Ни Ванга, ни Сидиков, да, Афган не предсказывали. Это специфические источники, да. Политологи тоже ничего не предугадали, и они, те, кто анализирует политику, они оказались в очень неудобной ситуации, Стыдная стыдной ситуации, что их наука, получается, ничего и не может в таких случаях. И то, что происходит сейчас, серьезно. Единственное, что, вот есть два варианта, что может быть. Или действительно какие-то процессы происходят, начинаются под плохое настроение чье то Или, или политологи не рассматривают какой-то смысловой ряд какой-то смысловой ряд не рассматривают. А я незадолго до этой войны нахожу вот рокировку в схеме Пацифика, Pacific Ocean. Еще у меня была фотография, которую я утеряла, и сейчас жалею. Может, это я так субъективно вижу. Кто-то скажет, притягиваешь за уши, допустим. Но по той фотографии я поняла, что РФ напала на Украину из-за изумрудных скрижалей у которых есть четвертый ключ это попытка добычи четвертого ключа П -п добывать его они почему-то отправились сюда и в Лебедянскую двоичную дату и сумма, сумма дат выдала как его, 68 как попытка начать третью мировую так что является ли это нападение просто спонтанным, э, плохо или хорошо спланированным кем-то действием, или за этим стоит космос? В доказательство второй версии еще одно. Сейчас э, РФ даже не пытается создавать какое-то приглядное лицо этим событиям. Ну, в, в принципе, не идет работа с мнением населения. Это отмечаю не я, это отмечают те, кто подробно отслеживают. Как в случае с Крымом, там же говорили, без капли крови вернули свой народ. Вот этого нету. А есть другие лозунги. Это месть вы нам не оставили выбора. Месть за что? Какая тут месть вообще на ровном месте? Как с ума сойти? Какого такого выбора не оставила страна с очень скромной экономикой? кому она могла оставлять или не оставлять выбор. Это странные лозунги, и никто даже не пытается соблюдать как это сказать, хорошую репутацию. Даже никто не пытается. То есть что стоит за этой войной? Она выглядит нелогичной вообще. Зато моя космическая версия и тема добычи четвертого ключа как раз ложится как пазл, что на самом деле происходит. Сейчас бои продолжаются, и, казалось бы, самое время сесть за стул переговоров, война – это больно и дорого. Почему бы не сесть? Говорят, что украинская сторона считает, что через 2-3 недели у нее будет более выгодная позиция на фронте. Кстати, вот эти буквы написали, как рога у тельца, опять-таки. Это объясняют так, вроде бы карта пошла уже, знаете, на, на убыль воспаления, а сегодня опять нападение на Киев, надоели уже с этими нападениями. Может быть, идет первый смысловой ряд в этой войне, и кто-то просто ну, отвоевывает лучшие условия на переговорах, может быть, а может быть, за этим опять-таки что-то стоит. Еще. Я повторяю, я не представляю, какой расы представлен океан. Кто такие, как давно, и что вообще происходит? Вот эти три стороны Пацифика. Кто это делает, кем являются, не знаю. Через какие инструменты действуют. Все равно нахожу симуляцию. Как это вяжется с тем, что золото крадут, я не знаю. То есть, получается, золото не в симуляции. Я не знаю, как сочетаются эти вещи. Но моя сейчас рабочая... Теория, что сейчас происходит месть океана, месть с шантажом, ну что-то, не знаю, добиться даже не на территории Земли, а каких-то еще условий, я не знаю каких. Короче, я иду по ковру, у меня свое такое видение. Если кому-то оно кажется слишком фантазийным, это можно понять. Ну, вот так я вижу. Даже не представляю вариант, могла ли на Земле быть вот такая засуха из песков и пыли ради разведения каких-то существ. Или это все-таки другая планета. Пишите свои версии, ставьте лайк. И до новых встреч.